Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня будем вязать очень красивый узор, подходящий для свитера. Он представляет собой вот такую крупную плетенку. С изнаночной стороны в узоре формируются полоски. Делаем начальную петлю и набираем цепочку воздушных петель, кратную четырем. Для примера я наберу 16 петель. Придерживаем крайнюю пальцем и набираем 3 петли подъема. Ту, которую держим, пропускаем. Будем вязать следующую петлю. Для этого разворачиваем косичку и свяжем столбик с одним накидом вот под эту петельку. Следующий столбик с накидом в следующую петельку позади косички. И так вяжем каждый следующий столбик этого ряда. У меня получилось 15 столбиков и 3 петли подъема. Следующий ряд. Разворачиваем вязание и набираем 3 петли подъема. Первый столбик пропускаем и будем работать со следующей четверкой столбиков. Вязать будем в третий из этих четырех. Делаем 2 накида, вводим крючок под столбик, вытягиваем ниточку и вяжем столбик с двумя накидами. Снова два накида и вяжем столбик под четвертый столбик. Мы провязали за третий и четвертый столбики из четырех. Теперь возвращаемся вот к этим двум столбикам. Снова делаем два накида. Вводим крючок под первый столбик. И свяжем столбик с двумя накидами. Теперь вяжем за второй столбик. Два накида. Вводим за него крючок. И вяжем столбик. Таким образом, эти два столбика наложились на два предыдущих и вышли на передний план. Это первый элемент вязания. Дальше выбираем следующие четыре столбика, в которые еще не вязали. Сначала вяжем за третий столбик, столбик с двумя накидами. Столбик с двумя накидами за четвертый столбик. Столбик с двумя накидами за первый столбик. И столбик с двумя накидами за второй столбик. Второй элемент готов. Вяжем третий элемент на следующих четырех столбиках. За третий столбик. За четвертый столбик. За первый столбик и за второй столбик. В конце ряда должны остаться 2 столбика и 3 петли подъема. Делаем 2 накида и за первый из двух столбиков вяжем столбик с двумя накидами. И столбик с двумя накидами за второй столбик. А в верхнюю воздушную петлю подъема вяжем столбик с одним накидом. Следующий ряд. Разворачиваем и вяжем 3 петли подъема. У нас есть два наклонных столбика и два прямых столбика. Сначала вяжем за наклонные столбики. Это изнаночный ряд, но вязать все равно будем по лицевой стороне. Столбик с двумя накидами под первый из наклонных с лицевой стороны. Столбик с двумя накидами под второй из наклонных с лицевой стороны. Теперь вяжем за прямые столбики, но тоже с лицевой стороны. За первый. И за второй. В следующем фрагменте задействуем два столбика из следующего элемента и два из текущего. Сначала провязываем по лицевой стороне два столбика из следующего элемента. А теперь два столбика из предыдущего. Продолжаем вязать также, задействуя два столбика из следующего и два из предыдущего. В конце ряда у нас остаются незадействованы два наклонных столбика и 3 петли подъема. Вяжем столбик с двумя накидами за первый из наклонных столбиков. За второй. И столбик с одним накидом в третью петлю подъема. Следующий ряд вяжем по лицу. Три петли подъема. В начале ряда у нас есть два наклонных и два прямых столбика. Сначала вяжем за два наклонных. Теперь за два прямых. Видно, что узор продляется. Следующий элемент. Вяжем за два наклонных слева. И за два наклонных справа, вот за эти, которые прячутся в вязании. Вяжем дальше. В конце ряда остаются два наклонных столбика, за них провяжем два столбика с двумя накидами. И столбик с одним накидом в верхнюю петлю подъема. Следующий ряд. Три петли подъема. Это изнаночный ряд, но мы снова свяжем его по лицевой стороне. За два наклонных слева. За два прямых справа.